Хорошо, идем с вами дальше, дорогие друзья мы находимся сейчас в грудном регистре, мы поняли, что вокальный нос это базовый прием и на нем очень хорошо потренировать как раз таки базовые принципы вокала. У меня, кстати говоря, есть замечательный видеокурс «Успешный вокалист», в котором дана техника всех вокальных приемов, огромное количество распевок, техник, и я его, этот курс усовершенствовала, то есть он реально очень крутой, там больше, по-моему, 8 часов видео поэтому если вы заинтересованы в этом курсе вы можете сегодня его приобрести и бонусом от меня получить бесплатно в подарок разбор вашего вокала да, такую экспресс диагностику голоса по аудиозаписи я так думаю что всегда буду делать вам такие подарки тем кто присутствует на моих трансляциях и тем кто покупает мои курсы вот прямо в день эфира итак давайте идем с вами дальше и посмотрим на субтон. Насколько вообще на первых порах вам нужен субтон. То есть субтон это звук с воздухом. И в обычной жизни, в чем сложность субтона, в обычной жизни вы практически его не используете. Поэтому субтон достаточно сложно освоить среднестатистическому человеку, у которого, ну, допустим, нет вот природной предрасположенности к этому приему. Что здесь делать? И можно ли заменить субтон другим приемом? Смотрите, субтон, как правило, в песнях используется в связке с вокальным носом. И здесь идет динамика, звук с воздухом, звук без воздуха. Поэтому, конечно же, когда вы будете, допустим, в одной строчке использовать звук с воздухом, потом звук без воздуха, там еще вибрато добавить, будет звучать очень интересно, красиво. Но на первых порах можно смело обойтись без субтона, вот официально заявляю. Потому что вы можете потратить уйму времени на то, чтобы овладеть этим вокальным приемом. А потом же нужно научиться его употреблять в песнях. А динамика вокальных приемов это следующий шаг. И вы можете потратить прям очень большой большое количество времени на всю эту работу. Поэтому поначалу субтон можно отложить в сторонку и очень аккуратно, точечным им заниматься. Опасность субтона заключается в том, что вы можете перенапрягать связки, особенно когда вы занимаетесь самостоятельно. Здесь нужно очень аккуратно подходить к этому вопросу, осваивать субтон по цепочке, очень аккуратно. И вот такая авторская цепочка дана в моем курсе «Успешный вокалист», проверена, отработана. Люди самостоятельно могут осваивать, Своит субтон с помощью данной цепочки, поэтому вот присмотритесь, если же вы осваиваете субтон, ну вот как-то каким-то видео в ютубе будьте реально осторожны, следите за своими связками, есть ли в них напряжение и так далее. Потому что если вы отработаете субтон неправильно, у вас постоянно будет напряжение на связках и ничего хорошего из этого не выйдет. Я вам вот ну, говорю это на сто процентов Итак, мы поняли, что в целом субтон мы можем заменить вокальным носом. И таким образом нам с вами уже в грудном регистре минус один прием на первых порах. На первых порах. Остается у нас вокальный нос, белтинг, тванг. Сейчас будем рассматривать дальше. Какая цена курса? Смотрите, цена курса в районе 1000 рублей, если вы перейдете по моей ссылке.